У нас на повестке дня очень интересная, но очень большая и очень сложная тема. И по-хорошему такая лекция должна была длиться часа два. Но я вот перед выступлением подошел к Саше и спросил, можно я буду выступать два часа, а не 15 минут. Но он сказал, нет, иначе мы выгоним тебя. Так что у меня всего 15 минут, поэтому меня зовут Андрей, и мы начинаем. Начнем мы с того, что шрифты... Механизм и инструмент достаточно не на сегодняшний день И, в общем-то, я понимаю, что за то время, что есть, я не смогу рассказать всего Но что-то, что-то интересное, что-то важное, что-то, что вы сможете использовать в дальнейшем в своих презентациях Я рассказать попробую Начнем мы вот с чего Один англоязычный сайт, Think Slide, Это сайт, который посвящен презентациям и слайдам Провел собственное исследование на, при помощи своих пользователей. И когда они заходили на сайт, вот на главную страничку, им выпадала такая табличка с двумя вопросами. Вопрос первый – какие шрифты вы используете чаще всего? И безоговорочный победитель – это Times New Roman, Arial Comic, Sunset, Brush Script. И вопрос второй – почему именно эти шрифты? И самый популярный ответ – это они самые известные, то есть вот они авторитетные, их используют, наверное, они крутые. И второе – это не знаем, какими заменить. Их слишком много, они более-менее похожи друг на друга. И вот я, когда слышу этот ответ последний, у меня вот первая ассоциация, она какая-то вот такая. И я понимаю, что это действительно непросто, что людям, которые редко сталкиваются с этим и редко вообще возвращаются к вопросу изучения шрифтов, им тяжело выбрать шрифт, потому что их десятки тысяч, нам нужен один или два, и вот мы роемся вот в этих складах шрифтов и пытаемся найти что-то для себя. Поэтому я сегодня не ставил целью это выступление Рассказать, что Times New Roman Arial это плохо. Это плохо. Но у меня более такая высокая цель помочь вам найти что-нибудь для себя: шрифт, который будет вдохновлять вас, вас, вашу аудиторию, и вы будете с радостью его использовать. Смотрим, получится. Начнем с того, что то, что мы привыкли назвать шрифтом, это не шрифт, это гарнитура, то есть это некое семейство шрифтов. А шрифт это знак внутри гарнитуры. Ну, это так, общий экскурс Есть Century, семейство шрифтов, или гарнитура. Century Bolt, то есть его начертание полужирные, это шрифт. Для удобства мы говорим на все шрифты. И я предлагаю не изменять этой традиции. Мы сегодня о шрифтах. Гарнитура — это такое слово, не очень. Огорчу вас, что единой классификации шрифтов нет. Sorry. Есть что-то такое очень общее, универсальное. Например, шрифты с засечками есть без засечек. Это мы знаем наверняка. Все, что дальше, все классификации, которые можно встретить, они условные. Но есть некая вот такая более универсальная, которая стремится стать единой. И она выглядит так. Антиква, гротеск, брусковый, рукописный, декоративный. Все. Все остальное, то, что вы встречаете, оно так или иначе попадает под одну из этих категорий. Чтобы было понятнее, они вот. Ну, то есть засечки, нет засечек, засечки в виде брусков. Имитация почерка, дайте волю дизайнеру. Вот. Вот, в общем-то, и все. Но все не так уже просто, как может показаться на первый взгляд, что пять видов, и все. Я вам покажу, смотрите. Печатная имитация почерка. Понятно, в чем разница между ними? Да? Отлично. Печатные засечками, без засечек. Засечками. Антиква, брусковый. Гротеские ленточные без засечек, антиква старая переходная новая, старая итало-французская голландская английская, новая еще классическая англо современная, гротеск старый геометрический, гротеск новый гуманистический. Ну, мы не будем лезть в дебри, вот, которые касаются вот этой зоны, которая справа. Мы будем в этой области сегодня, там еще часа на два не разрешили, поэтому мы здесь. По степени контрастности тоже их можно разделить. Низко-контрастные, высоко-контрастные. Понятно, да? В чем разница? Здесь все очевидно. Не совсем. Из-за того, что один элемент буквы W, например, он толще, чем другой элемент, другая линия. Здесь все ровное. То есть никаких проблем. был, Баскервилл, два известных шрифта. Один низко-контрастный, другой высоко. И поэтому, когда я вас спрошу, какой из этих шрифтов без засечек, не спешите мне отвечать, что там, «Андрей, ты совсем из ума выжил». Это буква «О», там нет засечек. А, есть. И как раз-таки контраст шрифтов нам помогает это определить. «Модерн» — это высококонтрастный, низко низкоконтрастный. В 90% случаев вы ответили бы правильно вот, на предыдущий вопрос, что там есть засечка, а здесь нет. Но в каждом правиле есть свои исключения. В семейне без уродов. И эти уроды вот. «Брусковый» и «Ленточный». Рассказывать о том, что это такое, сегодня мы оставим это за пределы лекции Я скажу, что это для рекламы, наорать на кого-нибудь, вот, брусковый он а -а -а! А ленточный, он что-то украсить. Пока что вот, вот на этом остановимся независимо от, независимо от классификации, которая существует У шрифтов на самом деле две основные характеристики Какие? <реш> <Peterborough> ну, ч, читаемость, обычно сразу отвечают. читаемость, да, но есть вторая варианты? еще раз Но, трудная, трудная. Угу. ну смотрите способность передавать эмоции нечитаемых шрифтов нет то есть, это просто нет текста да? они либо хорошо читаем либо плохо с эмоциями то же самое они либо достоверно правильно точно передают эмоции либо не тот шрифт мы выбрали и про читаемость я почти ничего не буду говорить. Там все понятно. Открывайте текст и видите, он читаемый или нет. Он ну, очень хорошо или плохо. Мы будем говорить больше про эмоции. Это что-то, вот, что работает где-то на подсознании. Намного более сложное, чем читаемость. И может быть, даже важнее. Научное исследование доказывает, что шутка, написанная антиквенным шрифтом, засечками, на 10% смешнее, чем написанная гротеском. Без засечек. Почему? Черт, его знает. Ну, вот на 10%. То есть чуть-чуть больше посмеются над шуткой э, антиквой, чем шутка, написанная гротеск В данном случае Букман будет веселее, чем Франклин Готик, известный шейф. Есть еще одно исследование. В нем принимало участие 45 тысяч человек. Оно было устроено следующим образом. Вы заходите на сайт, где вам предлагают прочитать статью физика немецкого Дэвида Дойча. Он там говорит о том, что мы живем в эру беспрецедентной безопасности, аргументируя тем, что а вот вероятность того, что мы выйдем с подъезда и нас застрелят, она очень низкая. Ну, по сравнению с тем, что было 200-300 лет назад. Есть какие-то локальные конфликты, где убивают много, но в целом по миру ну, маловероятно. И дальше, вот компьютер подставляет для этой статьи один из шести шрифтов. И на большом количестве людей, 45 тысяч человек, мы смотрим, как они отвечали на эти вопросы в зависимости от того или иного типа шрифта. Вопросов было два. Согласны ли вы, что мы живем в аэробеспционерной безопасности? Варианты «да» — «нет». И насколько уверены в своем ответе? Уверен не очень, хорошо уверен, довольно-таки уверен, полностью уверен. И я вам покажу только часть статистики, она большая, там, много чего. Это взвешенное согласие, то есть люди, которые ответили «да» и полностью согласны. Вот она выглядит как-то вот так. Шрифт Баскервиль, он занял первое место. 16 16,359 человек ответили «да», мы согласны, что мы в эту эру живем. Comic 15 627. Ну, не совсем честная диаграмма, да, разница на самом деле 5%, они втрое больше, когда здесь. Но 5%, и на большом количестве людей это м, довольно значимая величина. И шрифты далеко не самые удачные, то есть компьютер Modern, Georgia, они уже потихоньку страдают болезнями Times New Roman, Arial. Если вы выбрали какой-нибудь более интересный шрифт, который вы сегодня еще увидите, м, может быть и все 10%, кто его знает. Ну вот, 5%. И это очень круто, потому что если покажу вам вот этот текст, набранный некой антиквой, потом сделаю жух, и покажу вот этот же текст, ну, 7 человек из 10 не, не заметят, что это другой шрифт по статистике. А он другой. Когда я их совмещаю, мы можем это увидеть, что он чуть-чуть лучше. Чуть-чуть 2% нижнего надверхнего к убедительности. Поэтому в следующий раз, когда будете выбирать между шрифтом кабрия и Калиста, помните, что они оба хорошие, да, но... Вот тут плюс 2%. Чуть-чуть больше проникнуться вашим сообщением. Шрифты – это некое отношение. Вот мое по отношению к вам, выступающего к аудитории. Я могу это сказать вот так, а могу сказать вот так. Здесь я явно вас недолюбливаю, хочу на вас накричать, там, напугать. А могу сказать вот так. И это тоже некое отношение, что я на расстоянии, я не бегу к вам обниматься, целоваться, я вот держусь дистанция и вот оно работает как-то так мы сначала видим понимаем что-то текст понимаем что мы знаем язык на котором написано потом начинаем чувствовать это где-то вот помимо нашего сознания возможно то есть вот сейчас некоторые могут почувствовать вкус кофе и какой он разный в первом во втором случае какой кофе вам напоминает вот эта надпись 1 как он выглядит совершенно точно ну вот как то так этот, наверное, стоит не 20 гривен, ну, наверное, побольше, где-то в ресторане там. Но вот они разные, и шрифт нам сказал об этом. Таймс Times New Roman, не Noyo, разница очевидна. Вы можете почувствовать, что какой-то Adidas здесь явно фальшивит. Фальшивят оба, но один ближе. Какой больше напоминает Адидас? Ну, естественно. Здесь будет чуть сложнее. Верхний, да? Ну, на самом деле, до конца неправильный оба, но верхний взят за основу, да. Так обычно и происходит, разработка логотипа, берут какой-то интересный, красивый шрифт и доводят там всякие детальки. Вот Adidas сделал так же, букву S сделал по ширине такой же, верхний у нас на элемент буквы I понизил, ну, вот так. А джип какой настоящий? Никакой. Никакой. Да, это симбиоз двух шрифтов, реальный джип, вот. То есть это немецкий шрифт, там какой-то бардак, да, здесь ровно, вот. Дизайнеры постараюсь. Здесь точно есть ролик, все дальше везде будут реальные логотипы. Низ. Низ посередине. В середине кто? Ага. А наверху. Ого. Ну да, внизу. Внизу реально. А босс? Средний. Средний, средний. средний. Угу. средний да. фейсбук? которым скоро будем пользоваться. Верхний, да, да, только посередине, да. Здесь будет очень сложно, редко отвечают правду. Какой? Посередине есть? Хорошо, не посередине. А так, может? А можешь внизу? Или все-таки? Молодцы. Есть тут реальная Википедия? Ну, она и да, есть. Окей. Какая? Низ, да? Угу. Да. Википедия очень, очень любит шрифт Гарамонт. Его очень любил и Джобс. Использовал его в своей рекламной кампании Thing Different. И я потрачу драгоценную минуту, но я расскажу вам про шрифт Гармонт. Он невероятно красивый. Я большой фанат, и я воспользуюсь случаем. Значит, он придумал, был Клодом Гармондом в честь себя любимого в 1950 году. На логотипах выглядит вот так. Гарвард, Чикаго, любят. Это шрифт, у которого наибольшее количество версий самого себя, 9. Там есть 3, 4, но 9 самое большое. И Джон Роллинг со вкусом подошла к написанию романа «Гарри Поттера», потому что все американские издания... Гарри Поттера были изданы шрифтом Гарамонт на 12 кеглей, 12 размер, кроме одной, пятой части. Она была издана шрифтом Гарамонт 11,5. Чего? То есть люди возму... просто возмутились и сказали, ну что-то очень мелкое, это не тот шрифт. Но это был тот же Гарамонт, Адоб Гарамонт, одна из версий, но чуть-чуть меньше, и казалось, что это уже что-то другое. И шестой части она вернула... Потому что, ну, тираж упал, наверное. Кристиан Диуар тоже любил Гарамонт и использовал в разные времена разные версии этого шрифта. Но устоялась одна. Как вам кажется, какая? Какую мы сегодня видим? Это она действующая. Нижняя, средняя? Низу? Да, совершенно точно. Ну, как вам Гарамонт? Понравился кому-то? Нормально, да? Ну, хорошо, что кому-то не понравилось, потому что он бы страдал бы болезнями Таймс Нью а сейчас бы все его использовали, а так кто-то все-таки в оппозиции, это хорошо. Вот, поехали дальше. Отличить вот это не может почти никто. Есть маленькая разница. Я просто объясню, в чем она. Эрил и Хельветика. А, я объясню еще кое-что. Хельветика — это единственный шрифт, по которому снят фильм. Полноценный фильм на полтора часа. Его можно смотреть. Посмотрим. Эти компании использовали хильветику в своих логотипах, как будто другого шрифта у них нет. Про Arial говорят примерно следующее: Нельзя создать хорошую типографику шрифтом Arial. А еще вот это. Есть простой способ оценить качество дизайна, используется Arial дизайн плохой, не используется можно переходить к оценке. Раницу вы только что видели. Да? Я просто ее напомню еще раз, она вот. И ну, это слово красивое арт искусство. Я взял самые контрастные буквы, кроме буквы A, это R и T. И вот эта разница между Epic win и Epic фейлом. Она вот такая. Один пиксель. И мне очень нравится фраза, что типографика невероятно тонкая наука, разница между фиаско и триумфом зачастую в мелочах. И мне еще больше нравится, что я сказал Паулю Реннер, это создатель шрифта «Футура». Кто сейчас впервые услышал про шрифт футура? Поднимите руки. Хорошо. Я потрачу еще одну минуту драгоценного времени. И я скажу про шрифт футура. Невероятно красивый шрифт. Посмотрите, просто. Значит, придумали его в 1926 году в Германии. Там был такой период Баухаус. Там пришли люди и старались все геометризировать. И в том числе шрифты. Геометрический гротеск это по типу, если вспомните по ленте, он где-то там в конце. Там еще дальше можно, конечно. В конце в этой ленты И известные компании использовали футуру Это одна десятая компания, которая использует футуру И очень много их Примерно столько же, сколько хельветику Выглядит он на слайдах в тексте как-то вот так Есть несколько известных прототипов шрифта Которые мы сегодня видим стандартно в PowerPoint и Word Это Century Gothic известный. И TextGuyre Это шрифт, который использовал Adidas И его там наводил детальки И сделал в итоге то, что мы видим сегодня у них на логотипе Вкратце, история шрифтов, их эволюция, она вот в одном слайде какая-то вот такая. Сначала была антиква, Гарамон как представитель старой антиквы, антиква-ренессанса. Антиква Это как перо, имитация пера, да? то есть еще не существовало. Потом пришли какие-то дизайнеры, взяли, тщ, отрубили засечки, получились гротески. И вроде круто, вроде свежо, но потом пришли люди с линейками, и сказали, что ну у вас действительно все хорошо, но мы хотим знать, насколько точно у вас все хорошо, и сделали э, шрифты геометрического гротеска. Это вот, круг и палка, все, конструкция буква. И футуры называют шрифтом будущего. Это, естественно, не в порядке историческом. Горомон придумали почти как, тогда же, когда и хельветику, но он представитель старого, старой антиквы, да, соответственно, хильветика переходного гротеска и, и новый Гротеска вот он, футура. Очень э, мало шрифтов, которые попадают вот под темную зону. То есть, если всего их там, десятки тысяч, то 100-150, они вот между читаемостью и настроением. И это очень редкий случай, действительно редкий. Вот представители, которых вы сегодня видели, они как раз вошли вот в эти 100 шрифтов избранных. Я могу вас поздравить, и вы можете себя тоже поздравить. Вы сегодня стали начинающими экспертами в области преступлений, как говорил Конан Дуэль. Но есть куда расти, для этого нам нужно что? Правильные ресурсы, и они есть. И вот они. Значит, понравился вам шрифт на каком-то изображении? Закидывайте на этот сайт, вот за font, это настройка сайта MyFonts, и он вам говорит, что ага, вот на этом изображении такой-то шрифт. Пошли, скачали, все, все очень просто. Таких много идентификаторов, это не единственный детектор шрифтов, но один из самых известных, и, мне кажется, наиболее точно работает. Почитать, если хотите почитать про шрифты, начните с книжки про букву от А до Я Юрия Гордона. Это про кириллицу. Ничего про латиницу нет, все про кириллицу. Ну, в общем-то, это и лучше, наверное. Там много книжек про шрифты, на самом деле, сами понимаете, огромное количество. Но начало, вот база, она здесь. Мне очень понравилась. Красивая книжка. Классная. Скачать. Ну, вообще, скачать — это зайти в Google, написать «скачать шрифты». Элементарно, там вам откроется 20 страниц, наверное. Но я пользуюсь фонд Storage, в общем-то удовлетворяет потребности. Если нет, иду на другой сайт, если уж там нет шрифта, который я ищу, тогда уже Google помогает. Дорогие друзья, последняя мысль о шрифтах на сегодня. Это фраза очень известного дизайнера Дитера Рамса, который сказал, что типографика не должна заменять людей, она должна помогать им, и в этом ее основная роль. Используйте шрифты которые помогут вам объяснить больше, впечатлить сильнее, продать дороже, шрифты, которые усилит вашу идею. Ну, слушайте, это все. Хэппи-энд. Спасибо. <плодисменты> Если есть пару вопросов, есть пару ответов. Шрифт текста статьи, которую вы прочитали физика. ?Eh. Какой шрифт для этой статьи? Я думаю, что это был бы гротеск и я думаю, что Франклин готик, скорее, Футура, Франклин готик, то есть что-то вот в зависимости от эмоций. Если это та самая статья вот, научная, ее нужно писать каким-то более нейтральным шрифтом. Если вы хотите достучаться и рассказать, что вот, у меня была такая крутая история, то нужно использовать шрифт, который выражает вашу эмоцию, насколько шрифт может ее передать. Вы не сможете, вы на расстоянии, на дистанции, но шрифт будет говорить за вас. Но скорее, Футура, вот если вот, говорить о яркости какой-то. Спасибо. Спасибо. Если мы говорим о книжках, есть такой вообще стереотип, что книжки антиквой засечками, экран — это гротеск. Uh -huh. uh -huh. Ну, это очень спорно, потому что если мы набираем слайды в стиле дзен, да, минимализм, это не куча текста на слайдах, то, в общем-то, антиква работает довольно неплохо. Все равно, несмотря на то, что говорят, не, гротеск, антиква плохо, антиква в книжке, ничего подобного можно использовать. Вот оно, то есть нормально вроде видно, считается. Э, рекомендации общие. Э, вообще, вот есть три основных правила использования шрифтов на слайдах. Правило номер один – это заголовки не должны быть все заглавными буквами. Вот оно кажется, что это глупо, ну почему, может, надо крикнуть как-то. Ничего подобного. Э, пишем как предложение. Но шрифты должны быть контрастными. Это правило номер два. Основной текст набранный э, более читаемым шрифтом, а заголовок каким-то менее читаемым. Это звучит парадоксально, вроде заголовок важнее, но вот как раз-таки то, что он плохо читается, это заставляет нас присмотреться, прочитать еще раз, и это усваивается больше. И, в общем-то, вот это основные рекомендации, наверное. То есть контраст шрифтов обязательно. Если у вас есть заголовки, основной текст, они должны быть сильно разными. То есть Times New Roman и гарамонд нет. Вот Times New Roman и, например, ну вообще Times New Roman не надо, но допустим, Times New Roman и м, та же Futura, Окей, класс, Контраст большой и хороший. Вот так. Спасибо. Да. Угу. соотношение. Почему именно вот размера шрифта? Mm. Да, его в общем-то не вымеряли, достаточно, чтобы шрифт был достаточно крупным, чтобы можно прочесть задних рядов Основное правило, то есть вы должны представлять, какая аудитория, и если шрифт слишком мелкий и сзади не прочитают, то это проблема То есть размер зависит сугубо от того, где вы выступаете и как это происходит Если просто кидаете слайды по почте, то там, думаю, в общем-то проблем не будет Но если он не будет там вторым кеглем, то все нормально вот. Все остальное для аудитории смотрим просто на вот соотношение зала. Размера нет, вы сами бы устанавливаете. Насколько это удобно читается просто. Да. Прощаю. Прощай. Прощаю. <связывается> Мономур. Это декоративный шрифт, то э -э -э -э, рукописный шрифт Мономур. Он, ну, понятно, в общем-то, да, из названия, что он Есть про любовь, что-то, да. Вот его. И похоже на него вообще рукописные, они больше олицетворяют любовь, потому что создают ощущение, что вы писали это письмо человеку. Да. Распространено, потому что он стоял априори в, в, в офисе, заходите вот в Word, какое-то время, не помню, сколько лет назад, вот Times New Roman, начинается все с него, PowerPoint, ну, соответственно, Excel и Word. Из-за этого, в общем-то, у него и появились проблемы, его использовали везде, а еще не только в офисах, еще в офисе, в смысле, Microsoft, еще и в других программах Times New Roman лепили. Ну, нравился шрифт какое-то время людям, они вот решили, что класс, универсальный шрифт подходит для всего. Почему используют его компании? Мне кажется, вот это как раз-таки та наша задача, которую мы можем выполнить, это предложить изменить шрифт. Вот там, где вы работаете, сказать, ребят, ну это плохо, я могу сказать вам об этом, я уже об этом что-то знаю, и предложить другие шрифты. Потому что объяснить, почему люди продолжают использовать Times New Roman, очень сложно. Это старая школа, они привыкли, им нравится. В нем нет ничего плохого, как в самом шрифте. Он нормальный, все шрифты хорошие. Но он просто надоел. Вот, Но ну он не виноват, так получилось. Да. Мешают Я, Ну вот иду по улице, вижу шрифт Arial На каких-то там магазинах Я думаю, елки-палки, опять Arial И вот у меня постоянно это И я вижу Что там? Если много текста, да Если одно слово, надо посмотреть ближе оно мешает, да. Критика постоянная кого-то, что что-то используешь. Ну, это сложно. Но я не типограф, поэтому, слава богу, наверное, если был типографом, я бы вообще. То есть, в конечном итоге, нибудь таким или быть Есть такая проблема у всех шрифтов, которые стали популярными, что, ну, это не ближайший год, может быть, 5-10 лет. Но чем чаще использует, тем больше у нее проблем. Да. Ну, постоянно дизайнеры придумывают новые шрифты, альтернативы. берутся там футуру и какие-то детальки исправляют. Ну что, вот она вот уже надоела, сейчас я что-то исправлю, там срежу букву «П», допустим, внизу, и будет новый шрифт. И, в общем-то, это работает, да. У Футура есть проблемы небольшие уже сейчас. Но ее все равно ну, любят. Пока что все нормально. А какую роль успешности текста играет межсрочный интервал? Какой лучше выбирать? Успешность э, зависит, в общем-то, от читаемости. Чем шире интервал, да, тем менее он читаемый, тем неудобнее прыгать с буквы на букву. Поэтому, в общем-то, и был, была придумана антика, потому что она вот так плавно переходит из одной буквы в другую, и это легче усваивается. М -м влияет сильно, ну, не перегибайте. Это просто нужно смотреть по вам, насколько вам комфортно читать. Скорее всего, комфорт будет соответствовать и комфорт аудитории. Ну, сильно не, не, не, не размахивайтесь, то есть не надо. И очень узко тоже, как вы понимаете, он не очень удобно что... читать. Да. <говорит> Не было предпосылок. Просто пришел дизайнер и сказал, «Окей, Камбрия классная, но я сейчас чуть повожу с ней, и будет новый шрифт калиста. Как он в итоге повлиял, это вот как раз-таки про эмоции, про какое-то подсознание. Людям просто удобнее его было читать. Он передавал какие-то более сильные эмоции в тексте, чем Камбрия, хотя оба хороших. Это просто вот это любовь дизайнера к шрифтам, который всегда пытается что-то изменить, сделать чуть лучше, по-другому. И некоторые отваливаются шрифты, не, не, не получается у них это, этот эксперимент, а некоторые выживают, и вот оно так и складывается. В основном это исследования на больших группах людей. Вот прямо так научно сесть и сказать, вот здесь буква D чуть шире, поэтому лучше. Это сложно. Оно на, больших, на большом количестве людей отыгрывается, и мы видим, как они реагируют на шрифт, что вот им нравится, а этот не нравится. И таким способом, в общем-то, и, и находят классные шрифты. Сложно сказать научно, это не совсем наука. Это ну, как бы наука о шрифтах, но она больше про нас, про эмоции, про наше восприятие, отношения. Я ну, финансист. Он параллельный специалист по презентации. Есть шрифты, ориентированные на минимизацию затрат? Хороший вопрос. Да, можно взять банальный шрифт, не искать, просто взять New Roman и использовать. Но мы же ищем эмоции, которые стоят за шрифтами, поэтому минимизация затрат здесь. Максимум букв на странице Короче, такого нет Оно есть На слайдах встречается Вот имейте в виду, когда много текста на слайде Все шрифты, которые имеют, которые имеют Узкие буквы и Между собой апертуру, они используются. То есть их много. Баскервилл части такой шрифт. У него очень-очень близко все, засечки все друг друга переходят, и он очень компактный. Баскервилл используется в типографии очень часто. Да. Ну, да. Скажите, перед Нет, такого нет. Да, кто-нибудь... Запатентовать? Можно. Apple запатентовал Apple Goramond. Ну, а люди нашли люди, с которыми его там скачали и используют. Можно. Это, это совершенно, ну, не то что бесполезно. Насколько сильный патент, просто, ну, я в патентах не, не скажу точно. Но можно, такое есть, но Apple Гарамонт сегодня доступен достаточно часто. Есть платные шрифты, которые патентуют, но вот заплати и будешь скачивать. Смысл патентовать? Нет, М -м. смысл платить за шрифт, когда можно использовать. Естественно, да, можно найти альтернативу, и это глупо. Ну, некоторые платят за шрифты, какие-то дизайнеры платят, потому что ну, уникальный шрифт. Да. был вопрос еще. Секунды, шрифт, это шрифт? Они, в общем-то, разные, учитывая то, что Times New Roman — это антиква, а то гротеск. Это, возможно, да, это попытка, не очень удачная. Но, опять же, шрифт в этом не был виноват. Когда калибры изначально ввели, например, в Outlook, Почту, то вроде бы все нормально было, все окей. Но потом его стало слишком много, и начались проблемы, как и у Arial. Это попытки, поиски какие-то. Ну, поиски, наверное, дилетантов скорее, потому что ну, профессионал не поменяет Таймс на калибре. Это точно. Если